Всем привет! В этом видео я хочу немножко побомбить и может даже похайпить на теме блокировки ресурсов ФОПДА. Да, да я и вообще вам расскажу, как эта вся ситуация может отразиться на форуме, в том числе и в других странах мира. Вот 14 мая приходит админом ФОПДА письмо от РКН, в котором говорится, что их домен fpda.ru был внесен в черный список. И в итоге жители России не могут зайти на форум. Хотя нет, уже могут, но через другой домен, fopda.tu. И это только временная мера, так как через некоторое время этот домен могут заблокировать. Короче, повторяется ситуация с телего и рутрекером. Так вот, заблокали ФПДА телеканал Матч ТВ по самой тупейшей причине. Размещение пользователями форума плейлистов, содержащих один из спортивных телеканалов. И главное, подали они в суд и не на имя ФУПДА, а на компанию Cloudfire. Веб-разработчики поймут, что это за компания. В двух словах, технология этой компании защищает сайт от DDoS. Они это сделали для того, чтобы ФУПДА не могла ничего им противостоять в суде. Они поступили как крысы, и, конечно же, после этого в их сторону посыпался хейт от комьюнити форума. Ой, посмотрите на этот прекрасный рейтинг в маркете, это же просто прекрасно! И я приказываю всех снизить за такой крысиный поступок им рейтинг до нуля. За фопыда! Так вот, почему стоит бояться блокировки даже тем, кто в другой стране? Ну, тут очень просто. Из-за этих всех судебных разбирательств от ФПДА могут отказаться крупные рекламодатели, такие как Huawei, Xiaomi, Samsung и другие. Из-за этого вручка форума упадет в несколько раз, а оплачивать серваки-то им надо, да и плюс зарплаты выдавать сотрудникам. Так что будем надеяться, что все пройдет как можно быстрее и мягче для нас. Будем надеяться, что ФПДА не прогнется полностью под всех и не будет удалять модификации программ, прошивок и так далее. Ибо альтернатива ФПД это только англоязычный XDA. Ладно, всем удачи и пока.